Мы приехали к моей подруге, к косметологу, доктору Александре Малаховой. Саша сама открыла свою собственную клинику, клинику эстетической косметологии. Она помогает девушкам быть еще красивее, еще приятнее, еще моложе. Так что сейчас я спрошу у Саши, как она вообще дошла до жизни такой, во что она вкладывает деньги как она приумножает свой бизнес, как она масштабируется. А потом мы встретимся с моей ранее ученицей, а сейчас это мой большой партнер, ведущий куратор на моих курсах «Финансовая свобода» с Мариной Сластенкиной. И Марина нам расскажет, почему она ушла со своей основной работы и на что она ее променяла, чем она занимается сейчас. У нее очень интересное дело, особенно будет интересно мамам, тем, которые хотят заниматься чем-то, какой-то такой детской темой, потому что Марина купила франшизу детского клуба, будет очень интересно ее обо всем расспросить. Я надеюсь, что будет сегодня у нас очень интересный, полезный, насыщенный день. Пошли посмотрим, познакомимся с моими девчонками. Я пришла Привет. Привет, это мой мой доктор, доктор Александра Малахова. Я регулярно хожу к Саше на разные процедуры, она все расскажет, что мы делаем. Но самое главное, Саша, я к тебе пришла вот с вопросами. Откуда вообще появилась вот эта вот идея, потому что у тебя клиника, получается, в центре Москвы, в шикарном месте. Даже самой не верится порой. Все красивенько, так все, ну, прям вот как надо, да? То есть для многих девчонок это прям проект мечты. Саша, угу. ну расскажи. Идея началась с того, что вообще я с детства мечтала стать косметологом. Примерно с 14 лет у меня случился первый поход к косметологу, но, к сожалению, он был не очень удачным. Uh -huh. Я страдала акне очень сильным, никто не мог мне помочь. Мне там надавили очень сильно лицо, он все испортили. Да. Я дома сидела, плакала и думаю, я же больше знаю способов. То есть у меня уже возник такой план, как нужно было меня лечить. И то, что знали они, так скажем, в эти планы не входило. Uh -huh. И я потихоньку начала изучать какие-то аптечные средства и себя сама вылечила. Вот uh -huh. где-то в лет 16 мне уже было более-менее чистое лицо, и я тогда точно поняла, чем я буду заниматься. Степ-бай-степ, медленными шажочками, все потихонечку получилось. Делаешь нам экскурсию, покажешь, как у тебя тут все устроено, а потом Конечно. расскажешь, как это все вот изнутри выглядит. Ладно, все эти uh -huh. процессы, это очень интересно. Все сейчас расскажешь. На самом деле мы не смогли даже договориться с пациентами, потому что все хотят попасть на прием, поэтому сейчас в клинике идут, идет прием. Но мы постараемся показать вам кабинеты. Чуть-чуть. Чуть, что там интересное. происходит? Да, лежат очень красивые девушки, им наводят красоту. Трудится наша Анна, эстетист. Вот в настоящий момент, по-моему, массаж лица идет. Даже не верится. Клинике полтора года, а уже здесь жизнь бьет ключом. Когда-то я одна работала. Сейчас у нас классная команда. Мы собрали самых лучших людей. Реально. Сколько у тебя человек в команде? Ну, 12 человек всего с 12 да, да. Обалдеть. Саш, ну расскажи, как это изнутри вот, выглядит процесс весь, mm -hmm. клиника. Это что? что? Это очень сложно. Это процесс, который требует полного посвящения времени, сил и кто решит создать такой бизнес, я рекомендую подготовиться. Какой бюджет к этому. Если сейчас оценить стоимость клиники со всеми вложениями, это в пять раз больше, чем было изначально. Ну, за полтора надо? года. Ну, сколько, сколько ну Минимально 2-3 миллиона. аренда помещения. Ты да. арендуешь помещения. Ты что еще ну, платишь? Ты должен делать ремонт. ремонт есть, оборудование. Оборудование обязательно хотя бы стартовое. Ну, что-то у меня уже было. Дорогое? Стоимость аппаратов колеблется от 2,5 и до 10 миллионов. Ну, в нашей клинике есть до шести с половиной Но вообще в целом, конечно, эстетическая медицина Это бизнес высоких технологий Дорогих технологий И нужно в это вкладываться обязательно Вот сейчас у меня уже есть мечта В октябре купить еще один новый аппарат Это ультразвуковой смаз Кто о SMAS. чем я себе не покупаю Но зато Ты покупаешь все аппараты Аппараты, да Вдохновенно так о них рассказываешь Я очень люблю Поэтому... Mm -hmm. Ну а начала ты, получается, с чего ты говоришь? То есть у тебя был какой-то аппарат уже? Uh, был один аппарат, да, компании Венус Это был уже второй аппарат, потому что первый я купила в клинику, где у нас был партнерский проект mm -hmm. И я их убедила купить именно этот аппарат, потому что он первый в сегменте классического RF-лифтинга. То есть если я хочу открыть клинику, mm -hmm. мне нужно найти помещение, mm -hmm. найти персонал ну, хотя бы администраторов. Администратора какого-нибудь mm -hmm. мне нужно найти, правильно? Ну, если, если я сама не очень разбираюсь. Ну, нужно... это будет сложно. Лучше сама Лучше разбираться. разбираться. Лучше лезть в эту сферу, разобравшись в этом. Ты вообще и много раз... вкладываешь в свое обучение? Безумно. В обучение я вкладывала всегда очень много. И продолжаю вкладывать много. Сколько? Ну, в год, если ну, так посчитать. Вот сколько-то ну, семинаров. Полмиллиона, еще? я думаю, минимум. Полмиллиона. Да, это не считая сейчас уже... Обучение управления и ну бизнесу. Это, что это к тому, есть. что люди, знаешь, как многие хотят ну, начать с чего-то, имея какую-то вот ну базу там, прошел какой-то один курс или один mm -hmm. семинар или закончил институт. ну и вроде как знания mm -hmm. какие-то базовые есть, что бы не начать, ну может быть для начала это достаточно будет, но чтобы mm -hmm. выделиться на рынке, да, что нужно вот, Нужная такие... любовь к своему делу, потому что это будет всегда подталкивать учиться, развиваться и копать глубоко. Ну, мне кажется, нет, но все говорят, что очень много. Ну, примерно сколько? Вот у тебя рабочий день? А ну, у меня состоит? три рабочих дня, когда я при... веду прием. В этот день приходит порядка 20 человек ко мне и порядка, наверное, 35 человек в клинику. Потому что мы ведем параллельный прием с моими ассистентами. Угу. Так три дня я принимаю, а остальные четыре дня уходят на образование, на обучение новому чему-то на бронерке, да, как какой-то да, маркетинг, нужно, да, встречи, вот, допустим, такие, как с тобой, с такими прекрасными людьми. Путаю. А за, зачем тогда, получается, самой тебе, как доктор, работать? Зачем ты это делаешь? Ты же можешь это все делегировать, на Ну, себе. думаю, что нет. Придется, скорее но всего, тебе, тебе это нравится или тебе это как-то обязано? Как мне, обязан? мне очень нравится. И, конечно, я устаю, честно скажу. Не бывает ничего просто так. Мы все платим какую-то цену, но я люблю свою работу. Ну, Неправильно даже будет слово работы, я люблю то, чем я занимаюсь, то, чему я посвящаю свою жизнь. Но я не знаю, чем я буду заниматься лет через 10, может моя профессия как-то будет модифицироваться. Я думаю, да? ты масштабируешься, Саша, Знаю тебя. Я думаю, что ты откроешь еще и еще клиники. Аминь, пусть так и будет. смотрят много девчонок, девушек, Чонки. женщин, расскажи, что сейчас новенького на рынке косметологии только Важно, mm -hmm. вот для таких трусих, как yeah, я, да, которые. Мимо я вообще, которые из не любят колоться, там не, не вот это вот все переливание Вот этой плазмы сейчас. Но на самом деле, разработку. даже из инъекций, я выбираю только безопасные варианты. У меня в этом плане все очень строго, четко, если препарат, аппарат одобренный в американский контроль, который и касается лекарственных препаратов, и аппаратов, medical equipment проще mm -hmm. будет сказать. Ладно. Из того, что можно кормящим и беременным, да, есть очень классный сейчас новый направление массажа лица это хиромассаж и букальный массаж Данные мне да сделали. данные вот великолепная такое? процедура это ферментная ферментный уход uh -huh. который основан на глубоком тоже прорабатывание мышц и очищение кожи он запускает работу лимфатической системы uh -huh. лица поэтому убирает отеки подтягивает высветляет пигментацию сужает поры это просто у нас процедура must have просто Огромное количество блогеров, звезд, медийных людей приходят Потому что по эффекту К тебе прям приходят? Да, сюда к нам приходят, именно на эту процедуру mm. Потому что им нужно очень быстро, здесь и сейчас Получить хороший результат И пойти дальше на съемки побежать mm. А по вот телу да. что-то есть? Какие-то ноу-хау? По телу ну, ленивых вот, есть уже э, э, рефлиполис, есть транзионы из Ажеплайн. Все, Все, что вот фитнес для ленивых. Вот скажи, Когда подключает будет. тебя к датчикам, качает мышцы, запускает тоже лимфодренаж, уходит вся вода, уходит целлюлит, Но там тоже курсовые программы. То есть сочетание многих-многих методик сочетание, сочетание, сочетание. В общем, для таких вот э бояк, как я, тоже можно что-то подобрать. Конечно. Да, у нас и милый думаю, план, и мы его будем в этой осенью продолжать. Саш, ну если а, вот кто-то из девчонок захочет к тебе прийти в клинику, дашь какой-нибудь бонус на первый Конечно, но я думаю, что можно сделать 20% точно скидку к нашим специалистам. Давай, и ко мне сделать поделись. 10%. И я, честно, я никогда не делаю скидки. У меня просто запись расписана честно полтора месяца вперед, даже в летнее время. Так уже в течение, по-моему, пяти лет. Поэтому... В общем, 20% скидка по промо -коду. Сотрудникам всем и ко мне 10. А по, по промо Мила. Саша, а можно еще я выключу для подписчиков, ну, например, какой-нибудь такой вот, знаешь, как, когда ты не знаешь, чего, что uh -huh. тебе нужно, просто какую-то консультацию, конечно. да, я знаю, она у тебя в клинике платная. Да, у можно девочек можно платно сделать. У девочек, у девочек можно да? сделать, конечно. Саша... Скажи, пожалуйста, ну вот вообще прибыльно это дело? Я понимаю, что сложный, и, угу. ну, затратный, энергетический, финансовый. Стоит в двух случаях, я считаю. Если у вас есть очень большое инвестирование со стороны, есть хотя бы свое помещение, чтобы вы не тратились. А в тебя, есть... если инвестировать? Я люблю сама развиваться, чтобы у меня не было людей, которые будут контролировать. Ты продавай и... франшизу просто. Да? Ты продавай франшизу. Я приду ты к тебе же... на курс и научусь. Подожди, смотри, ты же можешь продавать франшизу. То есть, mm -hmm. по-хорошему, ты можешь просто ну, свою систему запатентовать mm -hmm. и просто обучать, ну, продавать готовый mm -hmm. бизнес, по сути, ну, да, да и... для людей. Пусть они открывают. Нужно бы, да, это следующий шаг. Все те, кто мечтал о собственном проекте, вот в такой вот области, в такой сфере, вас, Саша, вдохновила все-таки, несмотря на то, что есть вложение, все равно, зато отдача классная. Конечно, во всех направлениях отдачи, и финансовые, и эмоциональные. и... Но главное, Процелание. чтобы вы любили то дело, которым вы занимались. Это самое важное послание, конечно. Да. Саш, тебе успехов, процветания. Спасибо. Я тебе желаю много франшиз. Важно вот сделать потом следующий шаг какой-то вот Наверное, масштаб. Мне пора какой-то шаг делать. Мне твоя уже, После уже пора. Я готова. Я скоро к тебе приеду там под дальше. Еще на заре моей тренинговой деятельности по теме финансов, когда я только запустила свой курс «Финансовая свобода» и был третий поток, пришла ко мне Марина. И пришла ко мне как обычная студентка, но я сразу Марину вычислила и решила, что Марине быть в моем проекте обязательно. Пригласила Марину в качестве куратора своего курса «Финансовая свобода». И я вас сейчас хотела с ней познакомить не только со, как со своим куратором, но и как человеком, который бросил свою работу, окунулась в омут с головой совершенно новое дело. При том, что она мама, при том, что она уже зрелый человек, уже не девочка, которая так вот спонтанно принимает решения. Она очень взвешенный, очень такой вот структурированный человек. Вы сейчас сами все поймете. Поэтому сейчас будем сидеть, ждать Марину». Привет, мило. Вот. вот и ты. Приветик, привет, привет. Марина, привет. рассказываю тут про тебя, какая ты, какая ты молодец, <смех> да, Марин, но как ты вообще попала ко мне на курс, как вообще у тебя это зрелое решение и с чего все вот началось? Началось, наверное, с того, что я вышла из декрета на свою любимую хорошо оплачиваемую работу. Что это за работа? Я была, была... инженером-проектировщиком в немецкой компании, занималась опалубкой, вышла из декрета, я поняла, что я не уже не получаю столько кайфа от работы Потому что мне все время хотелось домой Хотелось быть больше времени с ребенком проводить. С ним Ребенку года три, да, было Да, момент? как раз вот три mm -hmm, года прошло года. Mm -hmm. К тому же за время декрета я открыла мастерскую кожаных изделий И ну, научилась, скажем так, сама продавать, зарабатывать Одна из граней Марина Марина такая вся серьезная А на самом деле в инстаграме промышляла Марина промышляла портупеями, представляете, для многих это слово вообще до сих пор непонятно. Марина, скажи, что такое портупей Ну, это такие кожаные ремни, бандажи, скажем так, да То есть, ну, на тот момент это было не совсем прям такой кинки, да, но это больше элемент стиля какой то Я достигла потолка какого-то, поэтому пошла к тебе на курс. Вообще, я хотела еще в декрете, но потом думала, что так как у меня нет, в принципе, таких больших доходов, то, чего мне считать. Вот выйду на работу и пойду. И как раз таки вот вышла из декрета и пошла к тебе на курс. И ты стала сразу куратором, во-первых, моего курса сразу же, да? Ты да, с третьего потока угу. стала, куратором. стала куратором И второе у тебя прибавилась деятельность, это ты решила, что да, сделать? я купила франшизу детской игровой комнаты. Вот расскажи поподробнее, как тебе вообще идея франшизы? Пришла Не сразу, скажем так. Во-первых, меня очень ты вселила уверенность, когда я взяла к себе куратором. Как часто людям не хватает, да, вот этих слов, что я в тебя верю, и ты можешь. Вот просто да. слов, да? Да. Что просто вот у тебя получится, действуй. Я тебе как Мило разрешила. Мне печать подарили. Мило, разрешила, можно. Да, mm -hmm. это было действительно таким толчком. И вообще после курса, ну, поменялось немножко сознание, Я ходила, думала, что вообще можно придумать. И как раз мы с сыном ходили вот в такую игровую комнату, он меня любит Лего Конструкторы. Все любят Лего. Да, мне кажется, мы собирали мальчик. очень много. И вот зашла к ним на сайт, посмотрела условия, мне они показались ну таким достаточно доступными для меня. И летом ты решилась? Да, ну, мне тоже мне понадобился такой пинок, и я увидела прям рядом с собой своим домом. В торговом центре точно такую же комнату и для меня это был такой пощечинным я подумала что ну как Чё же сидишь? Так, да я же тут сижу и думаю а тут вот уже вот она еще одна комната такая, да. и я поняла что надо действовать я позвонил мне сказали щи площадь найдешь как бы и будем разговаривать uh -huh. вот и кстати ну вот поиск этой площади тоже такой челлендж для меня был потому что я писала письма в торговый центр звонила хотя звонить вообще не люблю и там боюсь трясусь и я пошла на выставку недвижимости, как раз там выставлялись торговые Интересно, центры. Да. Поговорила там с mm -hmm. другими людьми, и мне вот удалось найти подходящее место. Как И шутка. как дальше математика у тебя сложилась? Ну, как математика, нужно было только набрать вот деньги на полушальный взнос. Они у меня уже были. А все дорогая, стоит... дорогая вообще франшиза, сколько а, на это порядок? На что... тот момент 200 тысяч был 200 взнос, mm -hmm. да. И а, расходы вот на организацию всего этого, да, комнаты, где-то около двух миллионов. Может, двух миллионов. Да. Угу. Но вот все-таки это риск. На как тот момент тебя? мне прям так хотелось, я так горела, и для меня, в принципе, наверное, самым таким сложным решением было пойти взять вот этот кредит. Просто, наверное, на ватных ногах пошла и сделала да, это. Я знаю, уже... это же прошлое лето. Было. Да. Сейчас я открылась в июле. Нет, не ну жалею. Я здорово как бы выросла. Я считала, ну, свою доходность. Процент доходности можешь сказать? Да, это где-то 180%. восемьдесят процентов. Ай, для... okay. Ну, это как раз благодаря моему кредиту, потому что я сама не вкладываю То есть у тебя все кредитные деньги, ты полностью зашла кредитными Кроме сай... полушального Кроме уже, 200 да, тысяч да. То есть ты 2 миллиона взяла в кредит, ты у -у -у. выплачиваешь сколько ежемесячно? 43 -700. Сколько сама заработала? Бывают вообще разные месяцы, но ну, такой самый удачный у меня был где-то, наверное, 140 140 тысяч? Да, да, а такие были неудачные, то есть прям ну, совсем к нулю стремилась Но ты так. хотя бы окупала этот кредит, кредит uh -huh. за кредит? Ну я же откладывала, я тоже понимала, что когда вот у меня что были могут такие, быть такие да, месяцы. Когда... Да, да. Марин, хочу про другую сторону немножко спросить, не столько про бизнес, сколько про совмещение разных проектов. То есть получается, что на сегодняшний день у тебя есть франшиза, у тебя есть курс «Финансовая свободы, в котором ты куратор. У тебя есть портупеи остались еще? А, ну, совсем так, очень мало, И, то есть ну, я есть только заказ, частично принимаю, У тебя э, материнство, ты мама, что еще, еще что-то есть? А, сейчас еще есть проект по э, матрицам для бетона, то есть это такой еще... С... Отголоски моей прошлой профессии. У, скажу, у меня комната Лего есть, я такая девочка-девочка и у меня еще матрица для бетона. Как ты это все совмещаешь? И твой брутальный муж не говорит тебе, что как бы Иногда Марина, ну, конечно, все прекрасно, но как бы вот... Бывает. Тебе жена? Да. жена. Нет, где? Ну, я тоже стараюсь быть и женой. Еще большое спасибо моим родителям, потому что они меня здорово поддерживают. И сестра, то есть вся семья мне помогает. И большое им спасибо за это. Вот эту вот энергию, это желание, ты где берешь? А, у меня тоже бывают моменты, когда мне кажется, что вот что-то я много, да, себе набрала. Но надоели эти банкиры с финансистами. <связываем> что они не понимают, все же просто. <связываем> да? да, то есть немножко так, может быть, злишься, да, где-то внутри себя. А, ну, не знаю, у меня всегда вот с рождения такое чувство, что я особенная. И я очень ищу какую-то свою область, что ли, да, вот свой такой путь. И я пробую все, что мне попадается. То есть то, что <связываем> мне не нравится, то, что не получается, оно само постепенно отваливается. Это, это очень крутой момент. Я пробую все, что мне нравится. После этого курса я вообще поняла, что нужно вообще рассматривать все варианты и просто пробовать. То есть, ну не нравится отвалится Сколько? как бы насчет рисков мне очень муж помогает, потому что он, ну, он так меня сдерживает, когда совсем я так улетаю. Уже, ну да, да, да. да. У женщин такое бывает, мне. когда мы прям да, куда-то мыслями там уже ушли. А вот еще идея, вот еще. Так-так, подожди, мне тоже самое говорит, да Марина, вот много чего поменялось у тебя с того момента, когда ты ушла с работы, да, пришла на курс, стала куратором Как-то мышление у тебя изменилось, повернулось, может быть, в какую-то сторону, как ты к инвестициям относишься сама? Сейчас я ищу возможность, скажем так, инвестировать Раньше я просто проходила мимо и не замечала этого То есть какой-то вклад в банк это вообще максимум на что mm -hmm. была способна, и то как-то страшно было нести все деньги mm -hmm. в банк Вот сейчас я... Инвестирую вот, в смарт-шеринг, да, компанию. Еще общаемся с Татьяной из Сочи. У нас с мужем прям такая мечта квартиры в Сочи. Вот, так что я думаю, тоже мы к этому придем рано или поздно. Мы еще поедем на конференцию в Сочи. Может, да, конечно, да, это конференция. Она... Муж возьмет? Я его всегда беру, правда, он у меня сидит с ребенком. Мне, в этот раз надо прям надо с мужем приходить обязательно. 15 октября стартует 10 поток курса финансовой свободы. Юбилейный да. юбилейный поток курса Финансовая свобода. И у нас там есть три тарифных плана финансист, банкир и магнат. И вот финансист это безобратные связи. Банкир это с обратной. Как раз у вас может быть куратор Марина. А магнат это не просто с обратной связью, но еще и индивидуальный разбор полетов, там включено 5 коучинг-сессий с куратором и так далее, много всяких дополнительных бонусов. Я предлагаю разыграть тарифный план финансист, а уже человек, если захочет, сделает себе впоследствии апгрейд давай? давай самые важные условия вам нужно быть подписчиками моего канала на youtube подписчиком моего канала в instagram написать комментарии со своими хотелками в чем бы вы хотели реализоваться что попробовать что вы хорошо умеете делать в чем вы прокачаны и обязательно поставить лайк этому видео когда это видео наберет 200 лайков мы среди всех комментариев, которых вы написали, мы разыграем место на наш десятый поток курса ⁇ Финансовая свобода ⁇ Сделаем? Да.